Привет, друзья! Знаю, что в очередной раз львиная доля участников проекта перешла по этой ссылке для того, чтобы увидеть продолжение видео про глазастого, Лупатого, Косоглазого, как его только не называют, бедный 211 -й. Но а, сегодня Абдулла Красавчик мне принесет усилитель, и мы соберем тачку. В ближайшее время ролик будет на канале. Железобетонно уже приехала батарея, зеркало заказал боковое, оно было сломано, его вообще точнее не было. Получил не то, вернул. Сейчас еще одно должно приехать. В общем, в принципе, все готово к тому, чтобы автомобиль собрать и выкатить из гаража. Хотя он на ходу и, и так. Ладно. Сегодня мы разберем очень интересную тему, о которой э, часто шла речь в обсуждениях под э, видео. И в личку, пожалуйста, меня э, эту тему затронуть. Как оценить состояние питания автомобиля э, с целью э, его покупки и переподажи последующей. Ну, э, тут, как сказал... Вентура. И это было сказано не в глаз, а в бровь. Не бывает плохих машин, бывают плохие плохие цены. Вот. И а, чем дешевле мы купим тачку, тем больше с нее заработаем. Я вам скажу, подожди за не уходи. Вот и в натуре этот Стабик живет своей жизнью. Иди все нормально, да? А, если даже вы купите... Непригодный к восстановлению автомобиль за очень низкую цену Вы его прекрасно можете разобрать на запчасти и продать Потому что э, вторичка это тоже очень интересный бизнес И вот место, в котором мы сейчас находимся, личное, лишнее тому подтверждение Сегодня осмотрим несколько автомобилей, э, как минимум два Если привезли третий, то будет и третий, и даже четвертый а То есть самое выгодное, самый выгодный способ покупки автомобиля Это покупка напрямую у собственника, первый вариант Еще более жирная покупка у официального дилера которые порой за бесценок просто продают. То есть речь не идет там, о Selection, там, о самых свежих, беспроблемных автомобилях. Их так спокойно те же самые дилеры перепродают. И на этом наваривается неплохо. Речь пойдет о битых автомобилях или автомобилях с поломками серьезными. Вот. И я еще раз говорю, самый лучший способ купить автомобиль дешево, это купить несколько автомобилей напрямую у официального дилера, у перекупщика крупного и так далее. или же найти его с помощью от сервиса Хараба. Повторяю еще раз, наш партнер, наш старый друг, сайт Хараба.ру – это лучший на сегодняшний день агрегатор по поиску автомобилей с пробегом, в котором, кроме того, что есть анонс раньше других, то есть вы получаете ссылку первее, чем все остальные из тех, кто ищет автомобиль на сайтах. Плюс ко всему есть аналитика, есть мониторинг рынка и все по полочкам. Все четко и в одном месте. Поэтому Harabo.ru это лучший поисковик. Плюс ко всему наши земляки не стоят на месте и на европейском рынке уже есть сайты по поиску, по подбору, по продаже. И э, я оставлю в описании ссылку на такой сайт, который создан нашими земляками и за это берет особая гордость. Если вы хотите продать автомобиль в Европе, вы можете свою тачку на этом сайте разместить. Потому что вот именно сейчас кто-нибудь выставить свой автомобиль на сайт а другой придет искать такую же машину и найдет ее. То есть, чем больше у нас источников, да, подожди, это вот на самом деле. Чем больше источников поиска, тем больше выбор, и тем дешевле можно приобрести. В общем, два интересных ресурса, ссылки под видео, переходите и изучайте их. А сейчас мы пойдем осматривать как минимум два автомобиля, может быть, три и даже больше. Всегда говорю, ребят, самый выгодный вариант покупать стоки, лоты. И да, в них может быть один-два автомобиля... Не очень жирные или вообще не жирные Или даже минусовые, ничего страшного В лотах всегда бывает Как минимум 1, 2, 3 Ну, в зависимости от количества Больше автомобилей реально жирных и это выгодно и продавцам, и покупателям Тут машины на любой вкус и цвет На любой бюджет Точнее, тачки все бюджетные Тут самая дорогая, наверное, стоит ну, Даже не тысячу евро И как бы, да Связываться с этими широтами Особо смысла нет Ну вот Одна меня заинтересовала из этой всей массы. Он так красная, потому что ну, нравится мне ибица. Чем она особо интересна, тем что это FR серия, то есть не обычная ибица, а топовая. Она, знаете, гордые буквы. И диски у нее неплохие. То есть ценители этих автомобилей предпочитают их, ну, конечно, не любой другой, но лично я считаю, что это отличный автомобиль. Вот повреждение. Крыло под замену, дверь под замену. Сзади вообще ничего не там. Не показалось на фотографиях, что здесь уже без повреждений. Тут диски одни стоят. Ну, как минимум 2-3 сотни. А если их реставрировать, то можно и за 500 продать. Потому что это оригинальные FR-диски. Так, ладно, давайте толкнем вперед и осмотрим внимательно. А потом перейдем к Lexus. Потому что второй кандидат это Lexus. Немного расчистили дорогу. Давайте все-таки мы выкатим ее. На оперативный простор. Вот тут уже варвары испортили бампер. Бампер был целый. Буквально вчера ее нападали. Радиатор стоит свежий. Пока что все нравится. Главное, чтобы стойка не надулась. Видите, как дверь выпучила. Ну, скорее всего, да, эта дверь просто деформирована. Но вполне может быть от того, что петли передавила и выпучила немного стойку. Выкатить ее не получится, потому что колеса вывернуты, и она упрется в это вот Opel. А, кстати, тоже интересный вариант. зафиры ходовые машины, но тут приложила ее довольно-таки прилично, и просто нецелесообразно с ней связываться. Альбаги выстрелили. Нет, все это хлам. Вот здесь уже контингент поинтересней, и очень много действительно стоящих вариантов. Так, ищем Lexus. Эх, Татошка, Татошка. Досталось тебе. Все, закончились твои дни на дорогах. Теперь твое место на складах в разобранном виде. Дверь целая, крыша. Заднюю часть можно вырезать по необходимости. А так свежая машина была. Стоп, стоп, стоп. Бабах, и все. Вот Рав интересный. Походу, с трассы вылетел. Легла, я налегла на... Ух, ебать! Эта сторона вообще целенькая, только передок. Тоже аэрбаги на месте. Ну, тут страшно, ничего нет. Ланджироны целые, передок. Тупо раскидать, поменять и все. Интересный вариант. Реально интересный. Вот. Кусы залетел походу. Дверь на замену. Заднее крыло нормальное. Задняя дверь нормальная. Ну как, крыло-то не нормальное, но тут особо страшно ничего нет. С фотором поработать. Даже без замены можно обойтись. Конечно, без замены. Что-то менять-то. Все нормально. Багажник меняется. Пластик. Так что можно прийти и набрать здесь машин. Забуриться в гараж и год из него не выходить, ремонтируя. Так вот это колесо, видел под грузовик залетел. и грузовик на него наехал. Тоже, в принципе, ничего страшного. И эта машина мне очень нравится. Ну, такая, да, она. Довольно технологичная и красивая с виду. И внутри очень комфортная. То есть, если вот за него хотят интересную цену, тоже очень неплохой вариант. Мини, ну, тут по-тяжелому. Подушки повылетали. А нет, это не подушки, это чехлы. Зачем они стоят на руле? Находясь у дилера на обслуживании, попала аварию, что ли? А, вот. Боковые аэрбэги. Вот сюда прилетело. Тоже, в принципе, ничего страшного. Здесь стойку не увело. А ее нифига, походу. А, нет, увело. Вот здесь вот чувствуется залом. Небольшой, но он есть, в принципе, можно вытянуть. Еще не проблема. Дверь сразу мусорку поставить новую, крыло поменять. Тоже интересный вариант. Тут, короче, каждая машина, в принципе, интересна за редким исключением. Ну вот здесь интересного, в принципе, мало. Кроме того, что мотор, скорее всего, не пострадал. Хотя тоже маловероятно. Что-то там из пластика по-любому обломалась, переломалась. Ну, турбинку можно снять. Она целая. Что ей станется? Нужно прям по ней долбнуть молотком, чтобы она сломалась. Сажевый фильтр. Он стоит тоже... Немалых денег отдельно можно продать. Ну и куча всего остального. Аккумулятор вытек, сломался. Ну и здесь же ловить нечего. Ха! Прикол. Аэрбэги на месте. Как это получилось? Почему не выстрелили? Тут то ей знатно. Хотя это может от того, что... Да, так по верху пошел. Видите? Даже усилитель целый. Не погнуло его. Датчик да тоже не сработали. Как следствие, смотрите, какой удар, какой страшный внешний вид. А безопасность на месте. Вот и такое случается. То есть при аварии, если с тем безопасности в порядке, она определяет степень риска и либо выстреливает альбаками, либо нет. В данном случае блок подумал, что ничего страшного. Пассажир, Пассажир выживет. И без подушек, и не выстрелил ими. Такой страшный внешний вид. <пассажир> на самом деле, да? Диссонанс Audi довольно свежая. Тут Аирбэк выскочил, не постеснялся, а удар, нет, тут хороший удар, тут досталось здорово аж он кольцо вырвало. Это уже труп. Это бензиновый дежек. Вот видите, он не пострадал, с него вам что-то вытащить по-любому. То есть с каждой машины так или иначе тут есть какой-то выход, в той или иной степени. Но где же я с Lexus, Я не понял, куда он подевался, неужели продали его? Быть такого не может. Вот, гляньте, сверх легкое битье. Тут повреждений фактически нету. Стойка просто поцарапана. Лобовое сломано. И капот поцарапан. То есть ничего под замену тут нет. Все под перекрас. И при этом ее почему-то списали. То есть, чтобы было понятно, все, что стоит здесь, это списанные машины. Почему списали эту, не приложу. Тут не человека сбили, потому что Человек не может так поцарапать капот. Только если он не металлист и весь бляшками не обвешен <риск> железными. Вот так похоже, что человека сбили. А капот говорит о том, что кто-то залетел, скорее всего, видолага на этом автомобиле. Ну вот это сверхлегкое битье. интересный вариант. Нужно обязательно поинтересоваться, собой, сколько эта машина стоит. Потому что салончик свежий. У нее километраж небольшой. Так, альтернатива Lexus что ли? Бампер какой-то облезший, но это мелочь. Нашелся потеряшка. Вот он, Lexus. Это гибрид. В очень неплохом состоянии, если я правильно понял по предварительным фотографиям. Сейчас мы полностью его осмотрим и решим, интересен он нам или нет. Вот такой удар. Усилитель на замену. Сразу же однозначно, а фартук мы вытянем, но, видите, проблема в том, что его уже ремонтировали. Тут толстенный слой, не шоколада, конечно, а шпаклевки. Хм. Я же говорю, здесь особо не заморачиваются. Ровная машина и ровная. Вот сюда прилетала и тут будет толстый слой. Всем любимой шпаклевки. Вот здесь, да, так, даже тут особо не вздуло. Да, я думаю, мы без проблем сможем вытянуть ее. Но вопрос в том, досталась ли батареи или нет. Вот он залом. Ну, я думаю, что мы без проблем выстучим ее. Пусковой аккумулятор даже, по-моему, целый. А батарея для гибридовой установки, она просто не могла по умолчанию посрать, потому что удар до нее не дошел. Вот она. Нет, ей не досталось. Ну, это брат Приуса, только в другой упаковке. Довольно свежая машина, и я думаю, что ее нужно брать. Если своими силами будут не затруднения, позовем кузыной ремонт Германии. Жека приедет и разберется с ней в два счета. Жека вообще красавчик. Главное, чтобы он не отказывался, не отбрыкивался, а приехал. Жек, ты же приедешь. Я знаю, что ты приедешь для тебя это вообще семечки сейчас фотки отправим Жеке он сможет примерно определить обойдемся мы вытяжкой или все таки придется фартук менять страшного ничего не вижу машина неплохая и думаю что разберемся с ней в остальном бочина нормальная тут тоже все ровненько О, да ну тут вообще весна очень свежий автомобиль. Думаю, что нужно брать, если двигатель запускается. Если с ним все нормально, тут даже думать особо не о чем. Очень свежий. Багажник. Главное, этот ткань вывести. Все остальное мелочи. Мы с Лексусом разобрались. Теперь Сеат. Здесь на самом деле все более печально, чем я думал, потому что машина походу списана. И для того, чтобы поставить ее на учет, нужно проходить специальный контроль. То есть она должна пройти экспертизу после аварийной. Тут-то и делов нету, крыло и дверь, бампер даже целый. Но проблема в том, что экспертиза во Франции – это тот еще геморрой. Прошу прощения, за мой французский. И эти эксперты такие вредные, сложно себе представить, если не сталкивался. Вот смотрите, какие фары интересные, красные внутри. Нозри тоже какие-то необычные. Надо, конечно, попытаться спасти ее. Это 130 лошадей. АСЗ, да, получается, мотор. Шикарная тачка с этим мотором. Она просто-напросто торпеда. А, вот видите, датчик дождя есть. Или света, или дождя, или оба. Но тот факт, что она списана, конечно, очень сильно портит нам жизнь. Диски классные. Посмотрим, может, тупо ее под запчасти приобретем. Тут мотор один стоит. Евро 500 Диски, руль. Скоростной рычаг, салон, ну и так далее. Через дверь не войти, смотрите, какая она. Руль вообще красавица. ФРовский скоростной рычаг, шестиступка. Салон не прокуренная машина. 202 тысячи пробег. Очень интересный вариант для ибитсовода. Кому-то смешно, а это действительно очень достойная машина. всем рекомендую, если попадается такая, за хорошую цену. Берите, не раздумывая. Диски шикарные. Их отреставрировать, покрасить. Вообще огонь будет. Идеальная сторона. Вообще даже не покоться на ни в одном месте. Ни одного зайчика. Вон там только один небольшой есть. Очень интересный вариант. Будем за нее бороться. Ну и все. Вот такой же скач. Есть не без этого. Конечно, прилетело и знатно. Смотрите. Если кто-то был на переднем пассажирском, то он 200 скорее всего. Потому что сложила ее. Видите, как... Ну, тоже, да, как, как повезет. Как минимум, пришлось не сладко. Ее, видите, резали ножницами, спасатели, гидравлическими. Ребята, будьте внимательны на дорогах. Как известно, убивает не скорость, а резкая остановка, но от этого легче не становится. Чтобы таких вот состей не случилось, нужно быть за рулем предельно внимательным. А тем временем приехал очередной глазастый бедолага. Смотрите, как вспучило капот ему. Не повезло бедняги. Итак, что мы имеем? Lexus это очень интересный вариант. Даже я бы сказал жирный. Потому что повреждения не то, что минимальные, но там ничего глобального нет. Нужно правильно вытянуть фартук и высушить этот тазик. Даже если там будут виды следы ремонта, но они не будут явными. Никого это абсолютно не смутит. Европейский рынок отличается от рынка стран СНГ кардинально. То есть... Человек, конечно, испугается, если скажет, что машина была перевернута, распилена пополам, но если она крашена, ну, крашена и крашена, главное, чтобы блестела, главное, чтобы была технически исправна. Все, никого абсолютно не волнует э, те проблемы, которые стоят перед покупателями бывшего автомобиля в России и странах СНГ. Другая ситуация абсолютно, поэтому Lexus очень интересный вариант, плюс она, машина свежая, вы видели, салон ну, не прокуренный, не загаженный, приложить руку. Жека, ты же приедешь, если будет нужно. Я очень на тебя надеюсь, потому что с тобой все будет намного легче. Повторяю, ребят, самый жир в таких стоках, в таких лотах, потому что автовикам им выгоднее вам продать несколько автомобилей, чем один. Ну, время, время – деньги. Это прописная истина. Поэтому всегда самый жир у официальных дилеров, у крупных перекупщиков. Напоминаю, что мы э, ищем автослесаря, автоэлектрика, маляра, любого специалиста в автомобильной сфере, если вот вы реальный спец, пришел, сделал работу А Я четко, значит вы можете получить очень хорошую работу с проживанием, с благоустроенным жильем, про питание даже можно будет договориться, то есть все решаемо, но вы должны быть специалистом, вот, суперспецом даже я бы сказал, тогда вы гарантированно получите работу, email под видео, пишите, отправляйте свое СВ и может именно вы будете работать в новом скрытом гараже, заходите в автохелп, в телеграм, инстаграм, в на Зелла рацию на все ресурсы проекта. Всем всего доброго. Пока. Если есть комментарии, делитесь им в обсуждениях. Обсуждение это суть проекта, не забывайте об этом. Пока, пока. Хорошо, тогда, давай.